Команда Квен полегче. Поехали. Э -э -э -э -э -э -э. Эй, детка, полегче. Добрый вечер, друзья. На сцене команда Квен полегче. Смотрите, как Руслан Хариса похорошил. <свист> Виолет, это не Руслан, это Эмиль. Он настолько похорошел, что Эмилем стал! Кстати, дурочки, выполняйте спор! Ну, Шамиль, может, не надо? Вы же проспорили, выполняйте! Ну, ну ладно, мы страшненькие! Но это-то понятно, выполняйте условия спора! Кукарику, кукареку! Так, я не понял, ты почему в костюме роженицы вышла? Ну, а вдруг что смешное родится? <смех> Ладно, команда КВН полегче, абракадабра! Всем привет! Итак, представьте татарские ладушки! Kadar, sababak, kadar, de de... Представьте мальчику в трамвай попался, но очень счастливый билет. Ого! Ого! Билет на концерт ЛДЖ. Ого! Представьте, суди, что, где, когда неожиданно залетело привидение с мотором. В которой детям говорят всю правду с самого детства. Итак, детишки, теперь позовем Дедушку Мороза 3-4. Сосед, Леха! Когда мы уходим из компании, мы всегда говорим ненужную информацию. Ладно, ребят, не теряйте меня, я в туалет. А зачем нам это, это сказал? О боже! Нам нужен шай-меньший Где он? А он в туалете? Нет! Итак, представьте футболиста, которого нет своей фишки. Aye Kadar, I'll make a stir room, it's a babar, my kiss the room, to later, Друзья, а в жюри сегодня сидит уважаемый человек Александр Богданов. И мы хотели бы пригласить его поиграть в нашей команде. и так под ваши бурные аплодисменты встречаем Александра Богданова. В сане Богданов, yeah. Саня Богданов, Саня Богданов, Саня Богданов yeah. поднял состояние на стадии баранов. Твой кошелек знает, я не досягаю. Yeah. Я делаю деньги, ты просишь у Прошу мамы. У добился мамы. всего, что ты хочешь, годам. Саня Богданов, Саня Богданов, yeah. Саня Богданов, Саня Богданов. Yeah. Попасть в мои снэпы хотят. Уважаемый Александр, вам нужно будет просто стоять и ничего не делать. так команда КВН полегче представляет блок Меня Тирс Александровна. Александра Богданова. Представьте случай в магазине париков. Здравствуйте, Александр. Выбирайте. Хотя нет, на вас уже и так прекрасный парик. Александр, мы знаем, что вы фанат рэп-музыки. Держите микрофон. Зал. Музыка. Поехали! Я роняю запад, ууу! Я роняю запад, ууу! Я роняю запад, ууу! Александр, вы же фанат? Послушайте как надо! Так, стоп! Ребята, что вы делаете? Сколько можно? Вообще-то Александр — уважаемый человек и очень опытный КВНщик. Он играл в таких командах, как команда КВН «Сборная Заочников», команда КВН «Сборная Набережных Челнов», команда КВН «Чарли», команда КВН «Пашка». И теперь полегче. Нормально ему карьеру подпортили. Но мы же не команда КВН Чали. Держите, это вам. Спасибо большое. Присаживайтесь. Друзья, перед выступлением к нам подошел директор нашей школы и говорит. Если вы выиграете и будете летать, не забывайте, кто вам в будку кости подкидывал. На сцене была команда «Квент Полегче», спасибо! гитара